Первый раз вижу такие. Даже в армии никогда не встречал зенитное орудие. Как правки, видать, готовят куда-то или наоборот для обороны прислали. Что происходит? То есть, это, это что?